Друзья, всех приветствую, Дыни Инвестор на связи. Сегодня разберем в этом видео очень интересную тему, поэтому досмотрите до конца этот ролик, подпишитесь на канал, а то потеряемся с тобой. Смотрите, тема сегодняшнего видео, где взять деньги для инвестирования. Возможно, вы новичок, возможно, у вас там просто одна лишь работа с небольшой зарплатой, а инвестировать хочется. Возможно, вы оказались на нуле. Поэтому давайте разберем различные направления, с которыми. Ну, которые я знаю, которые можно использовать. Да? Вот. Конечно, их гораздо больше. Но ну, разберем такие базовые, с чего начать. Новичку, у которого стоит цель заработать какие-то первые деньги и начать уже инвестировать, выйти на какой-то другой уровень дохода. Вот, разберем все варианты, плюса-минуса. Первый вариант – это, конечно же, фриланс. Это ну, то есть удаленная работа. Есть очень много различных бирж фрилансеров. То есть Вы можете зайти на любой из этих сайтов, найти любое задание, выполнить его, найти заказчика, выполнить это задание и получить за это деньги. То есть Здесь будут актуальны такие навыки, если вы хорошо разбираетесь, допустим, в монтаже видео, если вы пишете статьи, рейрайт-статей, если вы умеете работать с сайтами, если вы можете, к примеру, раскручивать группы, паблики, если вы можете, к примеру, работать с фотошопом, то есть э, настройка рекламы, то есть много различных навыков э, востребованы, и можно всегда найти себе работу на различных биржах фриланса. То есть их существует порядка 10-20, э, и можно всегда там найти работу, и заработать свои деньги первые, да, и начать их инвестировать. Какие тут э, плюса? Плюса в том, что вы очень сильно прокачиваетесь. Любое задание вам дает какой-то навык, э, который в дальнейшем вам всегда пригодится. Даже в каком-то вашем бизнесе, который вы начнете, всегда эти навыки можно применить. И э, это огромный плюс, я считаю. Поэтому это очень отличная база для тех, кто начинает зарабатывать деньги в интернете. Но минуса какие здесь. Конечно, если вы примете решение использовать сразу эту схему для того, чтобы зарабатывать деньги. Конечно же, первые несколько месяцев вы ни черта не будете зарабатывать, поскольку вам нужно наработать опыт. Если речь говорит о том, что если вы новичок, да, вот, уйдет на это порядка двух месяцев, терпение на это нужно тоже учитывать, уйдет у вас. И не факт вообще, ну, заработаете ли вы эти деньги, поскольку тут такая работа, которая требует именно терпения и трудолюбия. Вот, ну все же такой вариант есть, и его можно использовать в качестве заработка денег, чтобы дальше, к примеру, потом инвестировать. Вот, конечно же, еще среди минусов это то, что на это уходит очень много времени, если речь идет о том, чтобы именно зарабатывать, да, зарабатывать свои там 20, 30, 40 тысяч рублей в месяц, нужно реально впахивать. Ну, конечно, тут все зависит от вашего уровня знаний и навыков, ну, именно в плане заработка, да? Так, давайте разберем следующий вариант. Следующий вариант – это заняться баунти-компаниями, баунти-программами. Аэродропы проходите и так далее разберем здесь плюса минуса ну плюс я кстати начинал с этого вида заработка когда начну пришел в интернет то есть изначально конечно фрилансом занимался частично а в большей степени в дальнейшем переключился на баунти компании это очень высокодоходный способ заработка и без особых вложений в чем суть вы рекламируете ну вы наверняка знаете вы рекламируете какие-то там криптовалютные проекты молодые статьи пишите на них видеоролики. ролики обзоры, рекламируйте в социальных сетях, все это получаете криптовалюту, дальше вы эту криптовалюту можете продать на бирже и зафиксировать отличный профит и дальше его, к примеру, инвестировать в какие-то направления. Тут тоже огромные плюсы какие, вы получаете очень огромный опыт в криптомире, вы получаете огромный опыт в анализе различных проектов, вы получаете опыт вообще во всем, видеомонтаже, в фотошопе, то есть вы получаете именно базу, очень большую, которую вам в дальнейшем поможет конкретно. Вот. Огромный плюс это вот заниматься именно баунти-компаниями. Ну, минус сейчас основной какой-то, то, что этот заработок уже не такой актуальный, как раньше. То есть, если раньше можно было сделать какую-то баунти-компанию, прорекламировать, написать статью на какой-то проект и можно заработать с одной статьи там 5000 ну, в долларах, это если можно было там 100 долларов с одной статьи заработать, с видео 200 долларов и так далее. То есть был такой заработок. Конечно, потом этот заработок начал угасать и сейчас, чтобы заработать в этом направлении, нужно ну, реально потрудиться. Тут работает большая статистика. Чем больше вы рекламируете компании, тем больше вероятность, что какая-то компания из них стрельнет, криптовалюта именно этого проекта, и дальше вы можете ее продать на бирже, зафиксировать хороший, за хорошую прибыль. Вот, ну здесь, опять же говорю, статистика работает. Я, когда занимался этим, прошел порядка 500 различных баунти-компаний, писал статьи, как Пушкин, и писал ролики, как сумасшедший. И, конечно же, где-то криптовалютный проект стрелял, и отлично получалось зарабатывать. Были случаи, когда с различных компаний приходил доход и по 200, и по 300 долларов, и по 400 долларов были случаи с одного лишь видео и так далее то есть это отличный доход для тех кто допустим хочет без вложений начать зарабатывать в баунте конечно есть вложения но абсолютно небольшие в раскрутку блогов раскрутку своих ютубов ютуб каналов и так далее социальных сетей вот но опять же если этим заниматься нужно потратить очень достаточно много времени на изучение этого направления и можно использовать это как вариант, почему бы и нет. В баунти еще можно. В баунти, я считаю, еще можно заработать, если как бы тут тоже проявить терпение и трудолюбие. То есть, аэрдропы, конечно, частично какой-то аэрдроп там стрелял, и получилось какие-то деньги заработать небольшие, но в основном аэрдропы это полная... Реально. Помимо этого, вам, конечно же, нужно еще иметь какие-то паблики, где вы можете раскручивать эти airdrop, чтобы зарабатывать по партнерской программе, то есть тут тоже нужно потрудиться и стоит ли на того именно сейчас, я считаю, что airdrop это уже достаточно забытая история, если заниматься, то уже быстро переключаться, к примеру, на баунти, если на то и пошло, но опять же в баунти доход уже не такой, как был раньше и заработать не очень и просто. Следующий вариант, какой можно использовать, это найти, к примеру, какого-либо бизнесмена в интернете, предпринимателя и как бы выполнять его какие-либо задания, его работу и зарабатывать также деньги. Можно это использовать, совмещать с фрилансом, с баунти-компаниями и как бы тоже зарабатывать деньги. Основные плюса здесь, какие вы зарабатывать можете больше, чем на фрилансе, у вас появляется возможность перенять какой-то ценный опыт того человека, с кем вы работаете. Как бы такой вариант есть, почему бы и нет, можно его тоже использовать. Если вы следите за работой какого-то человека, да, вы можете всегда написать ему, спросить у него какие-либо вакансии. Конечно, не факт, что у него есть для вас работа, но почему бы и нет, тут тоже работает статистика, можно пройтись по многому количеству людей и найти работу и зарабатывать тоже таким способом деньги и дальше их инвестировать, к примеру. Также разберем следующий вариант – наемная работа. Допустим, вы где-то работаете, получаете небольшие деньги, можно небольшой процент от этих денег начать инвестировать. Почему бы и нет, стоит тоже так делать. Но в большинстве случаев зарплата небольшая и очень сложно какую-то выделять часть денег для инвестирования, еще, если к тому же еще есть семья. Поэтому здесь нужно как-то устраивать свой график таким образом, бюджет свой ограничивать таким образом, чтобы вы все-таки могли какую-то часть выделять денежных средств для того, чтобы инвестировать. Вот. Ну, Есть отдельные случаи, когда люди ходят на, на высокооплачиваемую работу и плюс ко всему она им еще нравится. Здесь вариант, конечно, отдельный, но в целом работая где-то по найму много минусов. То есть вы продаете свое время кому-то, вы тратите то есть свое время, вы сливаете свое здоровье, и вы, по сути, много не зарабатываете. То есть, будь то у вас свободное время, вы могли бы его гораздо эффективнее использовать и зарабатывать гораздо больше, при этом вы могли бы иметь больше времени свободного и к тому же здоровья. То есть, если человек как бы этого не понимает, то он приходит к тому, что ему становится 40-50 лет, и он понимает, что... Он слил свое время, слил свою жизнь на работу. И потом от этого какая-то депрессия, разочарование в жизни. Поэтому, если вы хотите реально менять свою жизнь, то, конечно, нужно э, распрощаться раз и навсегда со своей работой, если она у вас еще не любимая. В моем случае был, конечно, отдель, отдельная ситуация. Я когда работал барменом, не могу сказать, что мне эта работа не нравилась. Я как бы кайфовал от этой работы. Но просто тоже настал такой момент. Любая любимая работа тоже в скором времени может надоесть. И у меня был как раз -таки такой случай, что я просто уже устал от своей работы, от того, чем занимаюсь. И хотелось какого-то разнообразия, каких-то перемен в жизни. И в один прекрасный момент я просто выбросил себя на улицу и начал в таких условиях как-то делать что-то, предпринимать и как-то зарабатывать. То есть в такие случаи особенно у вас начинается развиваться предпринимательское мышление, и очень большие изменения могут произойти, если вы именно тоже можете так поступить. Если вы тоже готовы так поступить, то это очень достаточно эффективно скажется. Вот. Но тут, конечно, все зависит от того, насколько вы готовы, к такому стрессу. Потому что для начала, для первоначально для некоторых это стресс. То есть к этому, конечно же, нужно необходимо подготовиться, то есть отложить какую-то часть денег, какой-то ежемесячный минимум, там 2-3 месячных дохода можно отложить, и дальше уже в течение этого короткого времени что-то быстро предпринять, чтобы выйти на какой-то другой уровень дохода. Вот, используя, опять же, тот же фриланс или тот же там, сетевой маркетинг. И так далее и зарабатывая уже и заработанные деньги инвестируя следующий случай это когда вы что-то можете да у вас есть какие-то скрытые навыки талант вы можете какие-то предоставлять услуги вы можете что-то интересное делать то почему бы и нет вы можете просто это все дело продавать то есть раскрутить там свою группу вконтакте раскрутить свою страничку и продавать услуги и зарабатывать этим деньги. То есть вы можете использовать свои навыки, знания, накопленные на протяжении жизни. Разумеется, если вы что-то не умеете, если вы полный ноль, то сейчас очень много курсов различных проходит в интернете, можно всегда чему-то интересному обучиться, актуальным профессиям, и получить опыт, и применять эти э, знания на практике, зарабатывать деньги и дальше инвестировать. К тому же все в свободном доступе, то есть все в открытом пространстве, в интернете, в сети интернет. То есть все только зависит от того, насколько вы готовы выделять на это время и обучаться. Ну, как показывает практика, конечно, очень много ленивых людей, поэтому имеем то, что имеем. Возможно, вы хорошо... Умеете продавать. Если нет, то вы можете всегда этому научиться. Эти навыки всегда востребованы, всегда актуальны, будь какую сферу не взять. То есть, вы можете, если у вас есть этот навык, если он у вас прокачанный, если вы его развили, то вы можете всегда в любой готовый бизнес залезть и начать продавать те или иные услуги и получать от этого процент. Дальше эти деньги инвестировать. То есть это самый такой оптимальный вариант. Если у вас вообще уже нету никаких навыков, то развивайте этот навык продаж, и вы можете его использовать эффективно зарабатывать деньги причем неограниченном количестве используйте эти деньги для инвестирования конечно тут очень много требуется именно навыков коммуникации если вы допустим полный ноль но ну, всегда можно этому научиться если задаться целью следующий вариант это конечно же самый эффективный на мой взгляд это сетевой маркетинг заниматься именно сетевым бизнесом в каждом проекте в инвестиционном какой-то компании всегда есть какой-то продукт, который можно продвигать, взять минимальную какую-то э, инвестицию на минимальный депозит, зайти и начать, приглашать людей, строить сеть и зарабатывать по партнерской программе бонусы. Это Достаточно эффективный способ и самый такой яркий, на мой взгляд, который развивает одновременно у вас много различных качеств. И параллельно вы зарабатываете деньги. Тут огромный плюс в том, что вы можете неограниченно здесь зарабатывать. Все опять же зависит от вас, как вы готовы и настроены здесь работать. Я с сетевым маркетингом занимаюсь уже порядка трех лет. Изначально это были продуктовые компании, то есть продуктовая компания была одна. Дальше, конечно же, получив какой-то определенный опыт, не могу сказать, что я достиг каких-то колоссальных успехов именно в сетевом маркетинге, именно в продуктовом направлении, были тоже трудности, заработок был небольшой, но получил очень огромный опыт, который дальше мне помог, допустим, использовать этот опыт в инвестиционном направлении, где все у меня гораздо гладче и ярче все пошло чем в продуктовке. Поэтому как бы тот опыт, я ему очень благодарен, который я применил, и мне он помогает по сей день зарабатывать. То есть вы можете здесь обучаться всегда, вы можете строить сети и зарабатывать неограниченное количество денег. Все зависит опять же от вас, как, от вашего отношения. Поэтому такое, ребята, видео интересное, полезное, Ставьте лайки, пишите ваше мнение, комментарии оставляйте обязательно, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я всегда вещаю каких-то своих интересных инвестиционных направлениях, куда инвестирую, новости по ним вы тоже можете найти в телеграм-канале, ну и периодически записываю по этому видео, поэтому следите за каналом, следите обязательно. До скорой встреч, друзья, увидимся.